привіт прийшли почали приходити поссилочки які були замовлені 11 11 так, тут у нас немаю відео одно якраз хочу подивитииться. Все замовляв там были была акция, потребно было замовити э, ну, на определенную на конкретную сумму, и тогда была снижка тому приходилось чем-то добирать. це ну, основное, это как раз такая штука, переверять аккумулятор автомобиля. И ну, что-то что? Так, ну и флешка типу самсунговского побачим так. так ну тут все стандартно ничего такого флешку тоже я переверю на 64 гигабайта а ось ця штучка не знаю правда чи закономить з якимись батарейками всередині не, щось <coughs> пропустив мы малышей чи тут, чи тут взагалі нужні батарейки може вони обживаться от аккумулятора, что дуже уверенно. Раз так, значит, наверное, я его не проверю. Просто так, нужно будет під'єднувати на... на аккумулятор. Подключили мы до аккумулятора, Пробуємо умирать заряд. Знял я его только что из зарядки, тому принципе есть заряда кэб. Так, вне салона. Так, у меня АГМ. Проверяем по социалу. У ампер. Так. Вот. так, теперь проверяем по Сай тоже 800. Так, и проверяем по N. Так, ну вот так, что батарея нормально Хорошо так теперь будем проверять заряд давай проверка вращения запустить двигатель проверяем. идем проверяем запуск двигателя Запуск двигателя. Так, показало. Проверка вращения. А все. Так, проверка зарядки. Проверим, поверим. поверим. Здесь было тысячу Ну вот. Все нормально.